Была, значит, проблема в правом канале 4000 Гц. По центру, значит, тишина в колонках при покое, ну, то есть без сигнала. То есть вот ползунок вверх, появлялся дикий шум. Ползунок вниз тоже, появлялся дикий шум. По центру затухал. Путем измерения режимов работы транзисторов было выяснено, что отсутствует открытие транзистора ВТ-24, но причиной того была недолжная работа транзистора ВТ-25. На приборе-тестере прозванивается целый, Коэффициент усиления 100 с копейками, 170 там с чем-то был. Температурная зависимость, все, коэффициент меняется, как бы вроде как не пропадает никуда, ничего не прыгает. Но при этом он при заданных режимах в данной схеме плохо себя вел. Я уже тут пытался и конденсатор подкидывал. И резисторы проверял, потому что шум был периодический, такой плавающий. Как бы транзисторы имеют свойства такие, особенно КТ3102, вот эти 3107 выдавать такие вот казусы шумовые. Ну здесь не просто, не сразу было. То есть сразу вроде как понятно, но один из-за другого не работал транзистор. То есть путем подмены вот так вот и выяснилось. Ну как бы тут что еще можно сказать. Пропаял все. Электролитики свежие вот неполярные конденсаторы поставил электролитические, вместо родных полярных. Здесь вот на высокие частоты пленка идет три полосы. C пятьдесят восемь, пятьдесят и C 50 А это уже идут электролиты, так как емкость побольше требуется. Пленку сюда втулить. Не очень удобно. Хотя, возможно, место здесь есть. Можно аксиальные какие-нибудь большие пленочные сюда. Ну, то будет уже жирно, конечно, то уже надо конструкцию усложнять, так сказать. Так вот, неполярные, свеженькие, новенькие. Хорошие параметры на них. Все питание, все четко, все работает. Тут тоже вон ямкостишки свеженькие. Здесь рубиконы хорошего качества, 63 вольта, родные. Я их не стал менять, так как не первый день с ними знаком, с данной фирмой конденсаторы никогда не подводили очень-очень редко. Так ничего не греется, все хорошо, ничего не фонит, поэтому я их решил оставить. А вот эти все советские были, там армянские, посохшие уже, что с них оболочка отваливалась. Это позаменял, попропаивал, смазал ползунки Все чистенько плавненько единственный недочет здесь вот эти вот ручки сами насадки